Несмотря на то, что до конца лета остался один месяц, многие люди только сейчас собрались в отпуск. Поехать в другую страну, погулять по городу или же понижаться на пляже. Однако во время отдыха не стоит забывать, что вирус еще никуда не ушел. И даже во время обычных прогулок есть шанс его подхватить. На отдыхе любое поездка, любое дополнительное общение с людьми во время поездки и во время отдыха это повышение риска заболеть. Поэтому Хорошо отдохнуть и э, не заразиться, это вещи, ну, из разных, я бы сказал, областей. Да, если человек хочет не заразиться, он не, не едет никуда, вместо масла в нигде не ходит. Если человек хочет хорошо отдохнуть, то он должен давать себе полный отчет, что берет на себя ответственность за по мнению эксперта, чтобы не заразиться коронавирусом или другими заболеваниями, нужно отказаться от посещения многолюдных мест. Если все же вы выбрались на отдых, в людное место, то совет эксперта держаться как можно дальше от большого скопления людей и минимизировать с ними контакты. То есть главная мера безопасности – это ограничение количества контактов с возможными носителями инфекции. Вот и все. Единственное, что могу сказать, что на открытом воздухе, скажем так, контактировать безопаснее, чем в закрытых помещениях, там где-то. Помимо этого, лучшим местом для отдыха можно считать пляж, так как там много открытого пространства, можно соблюдать социальную дистанцию и обдувает ветерок. Конечно, на открытом воздухе ветер, все это приводит к тому, что э, концентрация э, вирусных частиц быстро снижается да, с расстоянием. Также не стоит забывать о том, как правильно оплачивать свои покупки. По мнению экспертов, во время оплаты стоит воспользоваться безналичным расчетом. Если же во время оплаты необходимо набрать пин-код, то на кнопки нужно нажимать не пальцами, а подручными средствами. К примеру, ручкой. Брать деньги из банкомата, по словам ученых, можно. Купюры перед загрузкой выдерживаются до истечения срока активности вируса, а сами устройства проходят регулярную дезинфекцию. Лев Диденко, Универ, Ньюс.